После полтинника сворачиваю с трассы, теперь две полосы. Дорога узкая, но машин намного меньше. Не буду голословен, но музыка очень точно передает мое твердое намерение доехать до цели. 67 проехал, ура! Задница уже натирается немножко, но сила еще есть, кручу. Кручу педали, пока не дали. И тут впереди что-то большое двигалось на меня. И остается два пути, на таран, либо резко вправо. Фу, пронесло. Последний оплод цивилизации. Какой-то инопланетный космодром. 73 километра. Это круто. Привал небольшой. Буду сюда переложу уже. Плечи отваливаются от рюкзака. Да. Вкручиваю как спортсмен. 73 проехал, батарея еще почти целая. Фильтр классный. Ну, не сказать, чтоб я залипался, но устал. Воды бутылку выхлебал. Нам будет докупать. Ладно, поеду, пока не остыл, а то потом еще тяжело. Штаны что-то свалиться стали. Началась вот такая хрень. Пылища, 76 проехал, здесь приходится ехать 15. Если на асфальте я держал 22-23, то здесь я вкручивал и еле держал 15. Казалось бы, фэтбайк, ну, едь себе на здоровье. Он же для песка и создан. Но... фу, 90... Сколько я там? 92 километра проехал. Начинаю уже уставать. Уже моя пасуха скрылась немножко на этих кочках. Приходится щемиться по обочине. Ну, заряд еще держится. Да, него еще батареи да хрена? 95 проехал. про Моего места назначения все нет.